Ой, Путин капут написано. Чуть-чуть политическое. Хопа! Не надо туда лезть, мы сами без вас все сделаем. Я уже немножко подзадолбалась, но мы не сдадимся. Так, ну, так нельзя себя вести. Если там висит Путин, то почему рядом, не знаю, Навального не повесить. Даже если вам 18 лет и вы либертарианец. Хуже трудно что-то себе представить, но это вообще идиотизм, ну, как бы. Всем привет! Это штаб Навального в Санкт-Петербурге. Сразу скажу, что это видео отличается от всего того, что мы выпускали на наш канал раньше. И сейчас вы поймете почему. Ровно год назад в нашем прекрасном городе прошла самая настоящая битва. Это был бой с единой Россией за возможность провести независимых людей в местную политику. И мы одержали победу. Сотни активистов смогли стать муниципальными депутатами. И сейчас интересы жителей по всему городу представляют более 360 муниципальных депутатов, поддержанных умным голосованием. Хотя еще год назад, только представьте, 90% мандатов принадлежало «Единой России». С момента их избрания прошел год. За это время нас часто спрашивали, чем вообще занимаются избранные депутаты, какую работу проделали, чего добились, удалось ли им хоть что-то изменить, на что-то повлиять, ведь у них так мало полномочий. И вообще, мы не зря за этих людей отдавали свои голоса на выборах. Обо всем этом мы решили поговорить с нашими героями и подвести итоги года их муниципальной деятельности. А заодно узнать, что сподвигло этих людей, которые раньше и помыслить не могли, что будут заниматься политикой, бороться за депутатское кресло. Чем они занимаются в обычной жизни и в местных советах. И не разочаровались ли они в том решении, которое приняли спустя этот год. Я, ну, на самом деле, по, по исключительно политическим причинам. Я, возможно, что называется, перенервничал или перечитал новости или что-то еще, но я вижу, что ну, в моей стране ну, что-то не в порядке, что люди не слышат власть, что власть не точнее, даже скорее власть не слышит людей, а так как нет этого диалога, то ну, и требования людей бывают такие прям ну, жесткие и не всегда выполнимые. Но, скорее, конечно, тут речь о власти, которая ужасно себя ведет, абсолютно ужасно, так, ну, так нельзя себя вести. Я как-то смотрела на это на все, на вот эту всю какую-то нищету наших людей, на то, что очень оторвана наша власть от тех, для кого они работают. И я поняла, что, наверное, либо ты пойдешь и хоть что-то начнешь делать. Либо тебя так и будут дальше не слышать, не видеть, вот поэтому. Ну, в политику я пришел непосредственно в 2011 году, когда были выборы в Государственную Думу. Я стал членом территориальной комиссии Фронтинского района. Активно помогал Оксане Дмитриевой избираться. А в 2012 году, когда были выборы президента, я координировал работу членов комиссии, наблюдателей. И тогда как раз вот это была волна, с которой зародилось такое активное наблюдательское движение в Петербурге Десятки наблюдателей тогда пришли в администрацию района, возмущенные, что их там буквально выкинули с избирательных участков Мы с очень многими познакомились, мы познакомились с Владимиром Волохонским Это главный редактор группы «Новости Купчина» Собственно, Это та группа, которой мы занимаемся уже 8 лет и это тот человек, который вместе со мной стал депутатом сейчас муниципального совета. И мы занимаемся тут активно 8 лет уже общественной деятельность, политической деятельностью. Я начал ну, активно участвовать в какой-то политической жизни еще в 2007 году. Вот. В 2009 году, кстати, думал баллотироваться в муниципальные депутаты, но решил, что я еще маленький, ничего в этом не соображаю. Вот. И как-то вот не решился, а зря, наверное. Ну и потом, когда я в 2011 году избирался в законодательное собрание, пытался избираться, я понял, что ну, у меня реально нет никаких ресурсов, никакой команды на территории. То есть как это было? У нас вроде как активистов по городу много, но они даже не знают друг о друге о том, что вот в этом районе есть какие-то другие оппозиционные активисты. Они просто живут здесь. И это проблема для организации какой-то вот такой вот ну, политической работы. Вот так устои а, и я решил что надо активно заниматься именно организацией вот местные политики. Ну, наверное, от разговоров на кухне, то, что надо что-то менять и к пониманию того, что ничего не меняется за то время, что я живу в округе, то есть я живу здесь 12 лет, я выращу здесь детей, да, у меня двое детей. После того, как мы взяли ипотеку с мужем, и переехали, у нас есть управляющая компания жилком сервиса Кировского района номер два, который, ну, просто ничего не делает. Мне показалось, и оно так на самом деле сейчас и есть что со статусом депутата откроются новые возможности, и в том числе и в том, что я понимаю, как более точечно работать там, с каким-то занижением, допустим, или там, с каким-то местом, которое неудобно для человека на инвалидной коляске и маломобильных групп населения. А когда я изнутри на это все посмотрела, я понимаю уже, как, какой алгоритм правильный. Потому что когда я была просто вот, Наташей на коляске, блогером, да, на колесах, я действовала как? Ну, писала во все инстанции, пыталась понять. А тут, получается, мне еще видна картинка изнутри, это немножко проще. Я с 2016 года состою в партии «Яблоко», uh -huh. С 2014 года как бы так вот вообще наблюдаю за всем. за меня родился сын, и я понял, что мой, мой старший сын родился в 2014 году. Я понял, что ну, страну надо как-то им детям другую передавать. И вот с тех пор я занимаюсь, как бы на митинги, не всегда у меня получается ходить на митинги, но если есть возможность выйти в одиночный пикет, например, постоять, я с радостью всегда выхожу. Свет, ты же муниципальный депутат, но тем не менее я тебя постоянно вижу на всех акциях с плакатами. Это почему для тебя? Это какая-то традиция уже давно идет или что? что почему? Ну, для меня, во-первых, это очень важно, потому что это часть политики, конечно же. Это во-первых. А во-вторых, вы знаете, вот дело просто в том, что настолько у нас уничтожено общение, так, так сложилось, да, что у нас нет выборов совсем. А выразить свою мысль да, нужно обязательно не как, не как, собственно, ну ладно, как позиционеру, как гражданину. Обязательно нужно выразить свою позицию. Если бы это было возможно, я бы, конечно, ходил на выборы. Выбрала бы Алексея Навального, в виде там президента там, или, да. И как бы там на это, может быть, все и закончилось, мне бы не нужно было идти на улицу. Но поскольку это невозможно, я, нет моего представителя и мне не дают это сделать, приходится выходить и каждый раз показывать, что на самом деле мне надо, что на самом деле я чувствую, что на самом деле я хочу». Каждый муниципалитет — это особая история. Где-то независимый депутат в одиночку противостоит единоросам, а в каких-то округах оппозиция взяла большинство. И даже в таких случаях не все так однозначно. Ведь за свои атмосферы, свои нюансы, про которые большинство жителей не знает, но это напрямую влияет и на результаты работы муниципалитета, и на принимаемые решения. Давайте вместе разбираться, какая ситуация сложилась в советах у наших героев. Диалог с единоросами происходит. То есть они говорят какие-то вещи, но делают то, что им не Необходимо. То есть, например, мы можем провести какой-то диалог, что-то обсудить, что-то предложить, но вот то, что год произошел, э -э я даже не припомню то есть ни одного полезного пункта, который они взяли на вооружение, провели дальше и приняли. То есть у нас в этом плане достаточно тяжелый муниципалитет, потому что... Те единоросы, которые у нас в нем сидят, а по-другому это не назвать, они сторонники Ваэтановского, это большей частью не местные жители, и они пришли в муниципалитет с определенной целью. То есть муниципалитет, то есть захватить его, получить большинство в совете и использовать средства муниципалитета свою пользу на свои блага Единая Россия очень не хочет, чтобы мы вникали в дела муниципалитета и только вот путем судебных заседаний получается это сделать и заставить их навязать им не навязать даже своим повестку, а заставить их выполнять их ими же принятые законы, потому что они написали регламент заседания, они его не выполняют, они написали устав и все остальные нормативно-правовые акты, они их просто не выполняют и ты им читаешь, они как будто бы не понимают, что там на и только вот с помощью судов получается им доказать, что вы же сами написали, давайте исполнять. Mm -hmm. Но они не хотят. Они говорят, что они все понимают. Если им задаешь вопрос, а что вы сделали, они отвечают, а, я не буду вам говорить, я тут пиаром, самопиаром не занимаюсь. Вы спросите у жителей. Спрашиваешь у жителей, вы вообще слышали про таких депутатов, которые многие у нас сидят и 20 лет, кто-то там меньше 10, но тем не менее значительное время. А, я спрашиваю, что сделали, вы слышали про этих депутатов? Они говорят, а кто это, мы не знаем они ничего. И поэтому, конечно же, диалога с Единой Россией у меня вообще никакого нет. Все приходится записывать только на видео, иначе они вообще себя не очень подобающе ведут. Но они и на видео не собираются сниматься, они покидают у нас заседание Совета, у нас было фееричный их подъем и уход заседания дальше они его продолжили спокойно в коридоре либо где-то еще и не стесняются совершенно этого считают, что это все нормально нет никакого диалога я считаю что тут конечно и моя ошибка потому что я чек резкий и Наверное, может быть, если бы я была помягче, может быть, тогда бы, может быть, как-то я перетянула их на свою сторону, я не знаю. Но точно я знаю, что дано всем указание со мной не разговаривать. Там Я, значит, что там, активистка, навальнистка и всякое такое. А, слово... а революционерка еще. И, значит, слово Навальный для них как просто красная тряпка, Все. Но тут, опять же, зависит от повестки. Оказывается, с ними можно сотрудничать, да, а иногда нужно под, под продавить какие-то идеи, под, поддавить на них. Тут нет единой схемы де, действий. А, нас еще нужно понимать, что нас пятерка, мы команда. И нужно еще внутри команды договариваться. У нас не всегда внутри команды единое огласие. У нас есть пять депутатов от «Единой России». Они прошли э, в совет, часть из них значит, с прошлых советов. Наша глава муниципалитета, она как раз уже, третий срок у нее. И как бы есть она, она довольно много всего делает. И есть четыре уважаемых человека тоже от «Единой России», которые, ну, на мой взгляд, конечно, по крайней мере, вот я субъективно их вклада большого за год не вижу. Слово большого я добавляю из политкорректности. Можно без него искать. Я вообще ничего не вижу, что они делают. Де факто это еще четыре руки при голосовании. Надо отдать должное нашей, как главе муниципального совета, так и главе местной администрации. Они во многом реально волнуются за результат. И мы реально, они реально видят вот эту разницу между вот статистами, которые приходят раз в месяц, поднимают руки и уходят. Иногда злятся, что заседание проходит три часа. При этом они могут быть отличные врачи, учитель там и так далее и тем, что происходит там, с нашей стороны, что у нас какие-то есть какая-то активность, реальный вклад и так далее. И они выходят, ну как бы готовы к сотрудничеству. И многие вещи мы действительно делаем. Ну, без них это невозможно было бы сделать. Диалог с «Единой Россией» у вас сейчас как строится? Ну, что за люди с ними можно какой-то наладить контакт? Там вообще есть адекватные? А, слушай, что Там четыре человека. Что это кто это? Я вот от двух вообще не слышала ни одного слова. Вот от слова вообще на совете не слышала ни одного слова. А вторые два, ну, ничего. Просто ничего. Я не знаю, зачем они шли, кто их выбирал, я не считаю их избранными. То есть них вообще сказать. нет нормальных людей? Они говоря, все нормальные балласт. люди, просто они пришли голосовать за чьи-то решения, а поскольку чьи-то решения пройти в нашем совете не могут, им просто не за что голосовать. Вот они сидят балластом у нас на шее и все. Интересует Единая Россия, как у вас с ними идет диалог? Ну она на самом деле наименее интересный вообще актор нашего совета, она сдавшаяся у нас. Э, их прошло слишком мало. Из тех, кто был реальными стейкхолдерами Единой России, а это был прежде всего глава Совета Плюснин. Э, ну не прошел никто. Там еще было пара человек, которые имели какой-то там политический вес в городской Единой России, но они не прошли. Ситуация в муниципалитете сложная. То есть, вообще говоря, наш, нас прошло 15 человек от нашей команды штаба Купчина. И четыре единоросса и одна, типа независимая, которая на самом деле сразу же вступила во фракцию там, Единой России. А, ну вот, соответственно, трое из, нас, из наших начинают голосовать э, синхронно с э, единороссами. А, потом еще один из наших складывает полномочия, потому что нашел себе работу, которая несовместима вот с этой вот с депутатскими полномочиями. Ну хопа! В итоге у нас остается после этого 11 голосов, да, то есть минус 3, минус еще один, остается 11. Надо, чтобы все 11 вот обязательно пришли, чтобы мы приняли какое-то решение, если единороссы с нами не согласны. У нас большие идут бои в юридической плоскости, никакой тут дружбы с местными единороссами у нас нет, Конструктивного, конструктивной работы, к сожалению, тоже не получается. Были попытки срывать заседания и как-то ну, не, не принимать решения, которые достаточно очевидные были для округа. То есть так складывались на некоторых заседаниях ситуации. Мы ну, один, одни из единственных в городе муниципалитетов, которые все транслируют в прямом эфире. И здесь настоящая политическая жизнь у нас идет. То есть Если посмотреть эти заседания, можно посмотреть, как тут вообще расклад голосов меняется как у нас объявляются перерывы для каких-то кулуарных переговоров. То есть тут настоящий парламент у нас, в общем, такой маленький и вкупченный. Как бы адекватных э, людей, которые э, хотят э, улучшения жизни в округе, у нас 12 голосов точно, которым не все равно. И э, все должно было быть хорошо. Да, ну вот, э, у нас заблокирована работа. Заблокирована работа. Перезабрался э, бывший глава. Который был до этого Он, по-моему, глава с прошлого созыва Еще до этого он тоже был И весь аппарат совета, это просто невероятная ситуация, весь аппарат совета просто игнорирует решение совета и нас, депутатов. То есть ты приходишь, как депутат, говоришь, например, или решением совета, да, 11 из 20, это уже заседание, и все решения являются правомочными. И ты решением совета требуешь, например, выдайте штатное расписание сотрудников, чтобы мы знали, кто работает в совете, на Тратятся тратится деньги, они не выдают, они говорят, что все с разрешением Павла Валерьевича. Вот так вот. глава у вас избран? Мы избирали своего главу от Яблока, Яблочника, но вот этот процесс до сих пор мы не можем с ним разобраться, потому что прошлый глава называет себя ИО-главы и до сих пор считает, что он глава. Два человека у нас члены Единой России. Два человека – это очень административные кандидаты, и один человек, я бы назвал, все-таки ближе вот, к этим административным кандидатам. Пять. Mm -hmm. Для голосования мы очень часто объединяемся, по крайней мере, это, ä, те проекты, которые у нас проходят. Ну У нас есть внутренние обсуждения, которые не выходят до совета, там, чат совета или везде, в депутатов. Мы там очень много чего обсуждаем. И те вопросы, которые вносятся на голосование, они, в принципе, уже большинство с ними согласны. Вот когда была одна единая Россия, никаких конфликтов не было, потому что все голосовали так, как нужно, а сейчас у нас пошел демократический такой разговор, процесс у каждого. А, давай, давай зрителям просто поясним, mm -hmm. что у вас за ситуация? В у нас получилось так, что это один из немногих муниципалитетов, где победила оппозиция, 16 оппозиционных депутатов. И довольно большая фракция из этого составляет Яблоко, их семь человек, и также маленькие другие независимые кандидаты. Все вопросы другие, которые касаются жителей, они решаются единогласно. То есть у нас нет никаких конфликтов именно вот в работе для жителей. Есть конфликт только в руководящих постах. Это понятно, мне кажется, что каждый, каждая фракция хочет себе... Кто-то хочет главу муниципального образования, кто-то главу администрации, и все это сложно. Но в остальном мы, в принципе, все делаем для жителей, и у нас нету никогда каких-то таких ситуаций, когда ты что-то предлагаешь действительно полезное и там говорят нет. В основном мы все голосуем за. У Смоленского один из самых больших бюджетов вообще в Санкт-Петербурге. Вот, Ну, и плюс они уже все здесь засиделись, им здесь хорошо. Они никого не хотят больше, а мы новая кровь, новая волна, естественно. Ну, и сейчас то, что осталось, они как-то пытаются? Ой, они борются, борются изо всех Рас сил. Расскажи <с пару интересных случаев. Слушай, ну, они, видимо, хотят нас измотать немножко, потому что нас на каждое решение совета подают в суд, в прокуратуру, в комитет территориального развития. И мы, ну, как бы... Я уже немножко подзадолбалась, но мы не сдадимся. В этом-то и проблема, что будет у нас свой глава муниципального образования, уже будет полегче. Угу. Но пока к одному какому-то консенсусу мы при... прийти не можем. Я бы хотела, конечно, сказать свое мнение, я не знаю, его оставят или нет, но... Это свое мнение. Конечно. Я же самого движения, я здесь живу. И я не против партии «Яблоко». Но когда они претендуют на все, Совете. Для меня это такая же диктатура, как и примерно «Единая Россия». Я считаю, что мнений должно быть много, если мы все разные. Мы не можем слушать только их и делать только, как они захотят. Вот поэтому я протестую немножечко, потому что считаю, что, господа, давайте вы как-то ослабите. Они слушают мнение, но если это мнение не совпадает с политикой партии, скорее всего, либо этот вопрос будет заблокирован каким-либо образом, ну, либо, я не знаю, либо за него бороться и бороться. Ну, в общем, это сложная ситуация. Хотя я говорю, что яблочники, в принципе, молодцы. Они много чего хорошего делают для муниципалитета, в том числе и вот этой работы, которую активисты некоторые, они даже понять не могут. То есть это бумажки, те же самые суды, вот это все, технические задания, тендеры, закупки, все остальное. Это у них огромный объем работ, за это я им благодарна. Но просто тут... Для меня лично это дело, когда ты идешь к цели, да, там, к прекрасной России, будущего и ко всему остальному, э, как ты идешь, не идешь ли ты по головам, слышишь ли ты мнение другого, даже если оно тебе не нравится. Вот здесь у меня к ним большой вопрос. Я думаю, что лично я... У меня такие проблемы, потому что у нас нет контакта с администрацией. У нас чуть-чуть случается, когда мы друг друга понимаем, но в основном они, привыкшие работать 20 лет, как им удобно и как им нравится, ничего не меняя, они очень... Вот эта машина, она очень неповоротливо пытается понять, что совет уже другой и что мы хотим изменений каких-то. А без этой машины нам особо не уехать. Мы пытаемся их трясти, но в этом загвоздка. Но я думаю, что мы решим. Рано или поздно это проблема. Казалось бы, 40% мандатов находятся в руках не ужасной «Единой России», а у независимых и идейных муниципальных депутатов. Но тогда возникает закономерный вопрос – почему мы не видим, как город за год коренным образом изменился? Почему в каждом округе не появились новые парки и скверы, улицы не утопают в зелени, неудобных скамейках и велодорожках, а во дворах не появились, как грибы после дождя, современные и безопасные детские и спортивные площадки? Чтобы ответить на эти вопросы, для Сначала нужно разобраться с полномочиями муниципальных депутатов. Давайте узнаем у наших героев, на что они в принципе могут влиять, почему не все так просто, какие проблемы они решают и чего им это стоит. Ну и, наконец, каких успехов они смогли добиться за этот год. Ну и как их повседневная деятельность влияет на нашу с вами жизнь. На самом деле муниципальные депутаты это такие прям как будто, не знаю, как ревизоры, что ли. То есть мы следим за тем, чтобы бюджет исполнялся правильно, чтобы он исполнялся корректно, чтобы не было э, ну, нецелевого расходования, чтобы не было коррупционных всяких схем и вот этого всего такого. К тебе, к депутату приходят жители, э, которые приносят собой <laughs> проблемы округа, и ты понимаешь, что вот она проблема, и человек с ней сталкивается каждый день. Я же не могу весь округ ежедневно проходить и тестировать да, на себе. То есть... Э, я как такой некий как человек, который собирает собирает проблемы. Это тоже здорово. Ох, деятельности очень много. Я бы даже сказала больше, чем я думала. Вот. Но в основном это работа с администрацией, это пересмотр бюджета всех статей. Я как раз вот являюсь председателем комиссии по культуре. И там, конечно, это одна из самых больших статей бюджета, на которую тратятся деньги. И там очень много работы. Вот мы в прошлый раз сидели, наверное, часов 6 с администрацией, вычитывали каждую строчку, задавали вопросы, нам все объясняли. В общем, работа тяжелая, довольно монотонная. Я прихожу, я стараюсь приходить часам к 10 утра, э, начинаю отвечать на запросы. Ну, то есть э, я веду какую-то переписку с органами госвласти обычно по поводу ну, каких-то проблем округа. И утро у меня начинается с проверки почты, составления каких-то своих ответов, но этим примерно до обеда занимаюсь. После обеда занимаюсь уже больше газетой, созваниваюсь с нашим выпускающим редактором, редакторкой выпускающей Галиной. И ну, что-то обсуждаем, там, те, кто пишет. Да, вот можешь как раз пояснить, ты. Uh, не просто муниципальный депутат, но и человек, который на зарплате. Да-да-да, я на постоянной основе. Uh, в чем заключается твоя работа? На самом деле, как таковых, обязанностей нет. Ну, то есть, моя работа заключается в том, чтобы отправлять полномочия депутата, ну, типа, но каждый день. Ну, если обычно депутаты закон не обязывают ничего, кроме там посещения советов, и то даже за не посещение советов, ну, нет какой-то ответственности, ну, и приема, ну, раз в месяц, например. Я, ну, так как у меня нет какой-то какой должностной инструкции или понятных, там, понятного круга обязанностей, я воспринял максимально широко и стараюсь более-менее каждый день вести прием жителей. Ну, сейчас коронавирус с этим стало сложнее, но я перевел все, что можно было перевести в сеть. А я инициирую встречу там с городскими комитетами, звоню чиновникам, пишу письма, через внесение изменения в законы пытаюсь как-то повлиять на ситуацию. То есть вот такими уже, ну, такими парламентскими способами, совершенно нормальными. Максимально нужно все эти возможности использовать до того, как уже переходить на вот такой этап там, митингов общественного давления. Поэтому, конечно, я общаюсь с главой района и со всеми там главами отделов. Я могу позвонить и чиновникам Смольного. Мой обычный будильничный день проходит как день адвоката. То есть это судебное заседание, подготовка к судебным заседаниям. Несколько дней в неделю я уделяю написанием обращений, запросу, чтобы какую-либо информацию узнать в муниципалитете, то есть запросить всякие сметные расчеты и так далее. И также я, периодически ко мне обращаются жители округа, это чаще всего происходит через контакт, ну, через соцсеть. И в начале, после избрания мы устраивали собрания с жителями и там собирали их обращения. Я их обрабатывала, тоже писала запросы. У нас также в ВКонтакте есть группа, где жители пишут свои проблемы то есть и понимают, что сами не могут решить. Даже когда э, пишет обычный житель обращение в администрацию или губернатору, не такой отклик, отклик получается, нежели это пишет э, депутат. Я была очень воодушевлена там, осенью, зимой и проводила очень много времени за этим. Я поняла, что да, чуть-чуть поменьше уделять депутатства можно, и это улучшит мое здоровье, потому что время появится на те же самые тренировки там, или походы по врачам. Но я стараюсь ну, там, несколько раз в месяц написать запросы, а общаясь с жителями, это бывает практически ежедневно. Загрузку ты строишь себя сам, по сути. Есть обязательные у нас заседания. Пока что я ни одного из них не пропустила за год. Это как минимум раз в месяц, но иногда мы там, дополнительно встречаемся и какие-то конкретные вопросы решаем. Плюс, ну опять же, все зависит от тебя. И поскольку я... И там, мой ресурс – это не постоянная переменная. <с> Иногда у меня там, бывает загрузка по работе или что-то еще. Или, наоборот, есть какая-то очень важная проблема. <с> Так вот, разница может быть там десятки часов в неделю. То есть, либо э, я очень много там, трачу время на что-то другое, и на муниципальную деятельность у меня уходит час в неделю э, созвониться с раздельным сбором. А иногда, наоборот, все вечера я провожу в каких-то встречах, в каких-то ответах, в составлениях запросов и так далее. И выходные тоже посвящаю э, муниципальной активности. Вот последний контракт мид разыграли, мы рассматриваем на контрольной счетной комиссии. 19 миллионов 18. Лишним миллионов, из них 9 миллионов это просто перевалка земли. Вывести грунт из центрального района 167 КамАЗов и привести на его место новый, а тот утилизировать. Будет ли это кто-то делать? Нет. Первый же адрес, просто вскопали мотоблоком. Какую бы мы коалицию не составили, пока, грубо говоря, новая команда, новые депутаты не поставят на основные должности муниципалитета тех людей, которые не заменят тех людей, которые есть, у нас ничего, никаких перемен в округе не Год мы уже пытаемся. А, на самом деле прогресс очень большой, потому что если раньше нам приходили, то я бы это всегда организую, для переговоры, если раньше нам приходили, мы будем главой, а вы за нас проголосуете, то сейчас уже какой-то диалог идет. То есть все стороны понимают, что так дольше тянуться не может. Если бы у нас была нормальная администрация, то наверное. Я бы не сказал, что принятие, не принятие бюджета это достижение, но при нашей администрации, которая никак не подчиняется ни народным избранникам, то есть вообще полностью отрезалась, не исполняет решение, при нашей администрации мы не дали им бюджет в этом году, мы перевели их на 1,12-е от прошлого бюджета, и это не позволяет им можно сказать, воровать деньги в том объеме, да? То есть это не позволяет им воровать деньги в том объеме, в котором они могли бы быть предпринять на бюджете. И благодаря этому мы сейчас на счетах накопили 250 миллионов рублей. В ближайшее время состоится конкурс, будет выбран новый нормальный глава администрации. Мы дадим администрации доступ к этим деньгам, и все эти деньги пойдут на жителей округа, они а на перевалку грунта, и там оплату подойдут. Вот, а, для того, как ты шел в муниципальные депутаты, когда ты им встал? Сколько изменилась твоя жизнь? Сколько это не совпали ожидания и реальность? Вообще есть... ничего не совпало, честно. Какие-нибудь вот, главные такие ожидания развеялись? Развеялись ожидания, что можно что-то вот так изменить. То есть я думал, что вот мы станем, наша команда станет депутатами и вот мы быстро что-то все поменяем. На самом деле, даже если есть такой энтузиазм, если есть такое желание, да, если все сплотились, все равно вот этот вот Нормотворческий процесс, да, он очень долг, очень скучный. нуден, он скучный, да, и э, не сразу без этого изменения, к сожалению. Вот мы купили камеру для прямых трансляций. Мы, кстати говоря, внесли в парламент законопроект о прямых трансляциях, чтобы обязать все муниципалитеты города вести прямые трансляции. Муниципалы говорят, что это очень дорого, какие-то аргументы нелепые, что это, мы не можем обязывать их это делать. Ну вот сколько можешь сказать, чтобы до муниципалитетов тоже дошло? примерно что сколько Ну сколько, вот сколько? Да, вот. ну не знаю там все оборудование там 1030 и все мы сейчас находимся на границе муниципального совета и местной администрации то есть вот когда я был избран главой я туда войти не мог и пока мы не избрали своего главу местной администрации эта дверь была закрыта то есть что там происходило мы не знали у нас два входа и сейчас эта дверь всегда открыта и отделяет очень много бумаги да. что в эти бумажные дела вот эту дверь мы вскрывали, вызывали специалиста. Тут у нас помещение было, где сидела избирательная комиссия. После того, как мы полномочия передали территориальной избирательной комиссии, просто скрыли дверь, потому что нам председатель отказывался выходить на связь, и всю документацию передали в ТИК. Сейчас там сидят наши сотрудники. Мы первое, что сделали, всех сотрудников отдела... Тут был зал, тут был такой чиллаут, значит, тут был гигантский телевизор, можно сказать караоке, такая курительная комната, тут стоял диван, стол, такой приглушенный свет. То есть тут была очень такая своеобразная атмосфера. То есть первое, что мы сделали, значит, все это убрали и пересадили в один кабинет сотрудников отдела благоустройства, чтобы они вместе, собственно, тут работали. Это то, что мы обнаружили, это гигантское количество этих нелепых подарков, которые были закуплены. Вот такой вот набор, на который были подстрачены миллионы. Ну, они, собственно, лежат, тут ждут своей участи. Может быть, какие-то конкурсы будем устраивать, дарить. Я с удовольствием mm. поучаствую. В прошлом сентябре мы ходили гулять, и на перекрестке тоже есть занижение, но на дорожном покрытии была огромная яма, и на коляске было не пройти. Я написала обращение, и буквально... Там, вот этим летом уже все поправили. То есть не нужно было ждать год, занесения в бюджет, проектирование и так далее. То есть, все поправили. Есть и хорошие примеры, и они, конечно, тоже, кстати, мотивируют. То Сказать, делаешь что-то классное. Или там я у нас на, на мыве установила банкомат. Ну как я? Я была инициатором, там активный житель, я всех ты, просила. Кстати, читала про это в твоем инстаграме. Да, я их просила. Поддержать своей заявкой на сайт Сбербанка Плюс если с Сбербанком переписываться в Инстаграме Инстаграм в этом плане, кстати, хороший инструмент Иногда воздействуя на людей И на, на организации, и они поставили банкомат Реально всем стало удобно То есть часто бывает, что люди Привыкли пользоваться так Они привыкли, вот, например, мамы с детскими колясками Папы, там, родители с детскими колясками Заходить в автобус, занося коляску на себе И когда я э, захожу в автобус И прошу откинуть пандус, аппарель и тут же стоят родители с коляской, они говорят, а что, аппарат можно откидывать? Я говорю, да, вы можете просить, каждый раз вам ее будут откидывать, и вам будет удобно заходить. И они такие за мной заходят вместе с коляской, закатываются. То есть, вроде как они могут и на себе перенести, или, например, ты катаешься на велике или на самокате? Я катаюсь на велосипеде. Вот, если какой-нибудь пару ребрик будет высокий, ты слезешь, там перенесешь самока... Ой, велосипед и поедешь дальше. А я так не могу сделать. Но как только я э, проведу работу и здесь сделаю занижение, ты поедешь и подумаешь, блин, а ведь так удобнее. <св> Одно из достижений командных — это история с э, вахтерами, которые мы заменили на э, охранную сигнализацию, тем самым оптимизировали немножко бюджет. Чтобы ты понимала, наш бюджет один из самых маленьких по городу. А — сколько у вас бюджет? — 50 миллионов. Поэтому тот миллион, который мы сэкономили, — это очень много. У нас, по-моему из 50-15 уходит на обслуживание местной администрации. Ну, это вообще во многих да, муниципалитетах да. классика, что где-то половина Да. Уже. Да, поэтому М -м. миллион, когда я озвучила, да, нужно было сказать в контексте, что да. миллион из 50-й это много для нас. Потом свое, меня очень умиляет этот факт, расскажу его, это смешно безумно, но это так важно. Жители моего ЖК пожаловались мне, что светофор, через который не переходит. единственный светофор через дорогу к нашему ЖК, там есть еще один переход, но он нерегулируемый. А вот этот со светофором очень короткий зеленый свет. Я там переписывалась. <laughs>, да, в общем, увеличили светофор на 10 секунд. Мне там прям расчет прислали, что да. О. А, я, а ну, по расчету у них все нормально было, но они сказали, что, учитывая, что живут маломобильные группы населения, мы увеличим светофор. В общем, это было мое первое, первое достижение. Я так гордилась собой. Думаю, ну, потому что что? Потому что, да, это вроде как мелочь. Но люди ходят через этот светофор сотнями ежедневно. Это нужно, это важно. У меня есть несколько таких проектов, которые я стараюсь вести э, с попеременным успехом, и главное — это соучаствующее проектирование. Одно из самых наших весомых и действительно оказывающих влияние на жизнь людей полномочий — это благоустройство. Э, что такое соучастие? Соучастие — это когда привлекаются более-менее все пользователи пространства. Ну и речь идет о дворах, прежде всего, благоустройство дворов привлекаются все пользователи пространства, и мы спрашиваем у них, что вы хотите здесь. Вы хотите здесь качели, дорожки, велопарковки? Как должна выглядеть комфортная среда для людей с ограниченными возможностями? И мы собираем вот такой огромный пакет требований, и стараемся их реализовать на этапе проектирования. Дело в том, что так не происходит ни в одном из 111 муниципалитетов. Мы остановили такую массовую вырубку деревьев, которая была заложена еще предыдущим созывом. Они хотели срубить что-то около 130 деревьев в сумме. Фишка в том, что когда рубятся деревья, вызывается садовый парк... Когда у администрации есть план срубить дерево, она вызывает садово-парковое хозяйство. Это такая городская служба. Та проводят типа экспертизу, хотя на самом деле ну, почти сто процентов вызовов садово паркового хозяйства идут к вырубке. Вот. Ну, мы провели независимую экспертизу, у нас получилось э, порядка 100 деревьев спасти, поставить на усиленный контроль. Мы наняли садовницу, которая теперь ухаживает на постоянной основе у нас за деревьями. Она ну, ведет их мониторинг, э, регулярно их фотографирует, проверяет состояние, дает рекомендации по уходу. Ну, это такой важный кейс, то есть человек не бюрократ, который бумажки какие-то пишет, а постоянно в поле. Раздельный сбор мусора, да, который у нас в округе наконец-таки установили Единая Россия, муниципалитет говорил о том, что это не нужно, люди не готовы Да у нас менталитет не такой и так далее и тому подобное Тем не менее, контейнеры установлены, так как мы постоянно об этом говорили И они наполняются, люди пользуются с удовольствием Это у нас не только экологическая повестка, но еще мы хотим в дальнейшем когда это будет по, хотя бы по всему округу установлено, чтобы минимизировать расходы населения на вывоз мусора. Организации перерабатывают, соответственно, это вторстерье, это какой-то заработок. И меньше вывозится на полигоны, но строчка в жилищно-коммунальных услугах у нас не изменяется. То есть в идеале, чтобы она поменялась, либо свелась к нулю, либо даже к плюсу для жителей. Вот этот контейнер по раздельному сбору мусора, это ваша работа? Да, это то, что мы заставили сделать. Угу. То есть э, можно так судить, что за десятилетие безобразия, что учинила Единая Россия, вот накопился такой огромный ком проблем. И вот за год это вот такой маленький, но ну да. результат. Конечно. Это вот прям наглядный пример всему этому. Да, я думаю, что это как раз-таки контраст. Мы избавимся от этого хлама, который у нас есть. и что сделала «Единая Россия», и у нас будет все прилично, красиво. Шезлонги у нас поставлены в соседнем сквере о которых мы тоже говорили в предвыборной кампании. Люди понимают, что можно что-то изменить. Люди пишут о каких-то проблемах. Вот у нас есть соседи Нарского округа. Там, к примеру, дерево упало. Люди понимают, что если они напишут туда, это дерево уберут быстрее, нежели они напишут обращение в муниципалитет либо администрацию. И вот эта открытость стала лучше. Я считаю большим достижением. Праздник, который мы устроили в прошлом году, это было 4 ноября, мы делали фестиваль э, локальный, он так и назывался, э, «Литейный локал» и называется, потому что мы как тогда планировали, так и сейчас м -м, хотим его делать ежегодно, может, даже ежесезонно. Он проходил э, в Кирхе, на Кирочной, э, такой фестиваль добрососедства. Наша главная цель была познакомить организации, НКО, какие-то просто отдельных людей, которые в округе живут, работают и что-то делают или что-то делают для округа с людьми, друг с другом, чтобы они, может быть, узнали друг о друге. Потому что бывает же часто, что ты просто не знаешь, что вот тут, например, фонд благотворительный, который помогает, вот как у нас был семьям, с детьми, а тут какая-нибудь другая организация, которая может им помочь. Да? И вот они вроде бы в одном округе, но друг о друге не знают. Это ДОТ, блокадный который здесь был построен в 1943 году в составе оборонительного рубежа «Ижора». И в этом году у нас 75 лет победы, год э, воинской славы, год, как, год, год памяти и славы, кажется, так называется. И вместе с администрацией района при поддержке были изготовлены такие информационные стенды. У нас э, ребята в клубе истории фортификации» сделали макеты, мы поставили здесь этот стенд, и в этом году занимаемся уборкой этого дота. Мы заглянули внутрь, очистили его. Сейчас вот видно, за стендом стоят шпалы. Будем делать вход в него. Возможно, если получится, сделаем там музей. У нас один музей такой уже есть на улице Димитрова. Ну, хотим людям рассказать вообще, что здесь происходило, как район участвовал в обороне города, какие объекты находились. Я считаю, что это уникальное место, то есть ничего такого искусственного создавать не надо, а как раз-таки максимально можно использовать вот для того самого патриотического воспитания, о котором так много говорится. Лучше не придумаешь. Мы приняли муниципальную программу по экопросвещению. просвещению Бывдивой эту активность начала, дальше там я и Елена поддержали, и я с активистами раздельного сбора, по сути, составили эту программу. И вот мы ее приняли, и она уже начала реализовываться. Второе — это все проектирование муниципальных объектов в этом году, общественных пространств и площадок. Таких у нас четыре проекта в этом году. Они все сделаны с привлечением сторонних экспертов, что, мне кажется, очень круто. Как вообще планировалось обустроить эту территорию? В первый год, то есть в прошлом году, здесь должны были пройти работы, и они прошли по, скажем так, подготовке территории. То есть тут поработали с водоотведением, так что тут теперь есть целое озеро. Молодцы, хорошо поработали. Значит, это сарказм, если что. Да, тут поработали с озеленением, убрав там, где его не должно было быть. И по-хорошему, точнее, по идее, вообще должны были в этом году ставить здесь, на самом деле, типовые площадки для детей, для спорта и засаживать какими-то такими клумбами. Вот все, как мы любим. Но мы вмешались в этот процесс. Я пригласила ребят из... Организации, скажем так, чего хочет Парнас. На самом деле это просто объединение нескольких архитекторов, которые ряд проектов уже здесь реализовывали на Парнасе. Вот. И они провели тоже партисипаторную часть, что очень важно. И вообще, мне кажется, если мы. Наша задача вот на это напирать да? привлекать жителей в то, какие решения в итоге используются для благоустройства, в частности. Так вот, и они провели партисипаторную часть, пригласили жителей как раз это было в разгар пандемии, поэтому это все проходило онлайн жители там было бо... они создали специальную интерактивную карту жители заходили отмечали где какие практики у них уже существуют на этой территории тут мы устраивали наблюдения ходили смотрели тут я ходила фотографировала значит когда что чего есть ребята архитекторы тут тоже все смотрели как что происходит и в целом вот, проводили какие-то фокус-группы для того чтобы сформулированные вот эти вот ответы как-то превратить в реальные архитектурные решения ландшафтные какие есть потребности у людей и все это воплотить здесь в благоустройстве Да, и потребности, то есть то, чего нет И то, что есть, обязательно, обязательно сохранить то есть, вот это наше, знаете, любимое, что проект обычно для госзаказа, он рисуется так, чтобы было красиво посмотреть на план. То есть, ты сверху смотришь, вот мы сейчас с вами сидим на кружочке, и идут лучики. Вот это вот все любят. Все люди потом сверху смотрят. Да, и... но никто не... не Во-первых, все не ходят по траекториям, значит, лучиков, а есть привычные маршруты движения. Значит, собрана информация была именно от жителей, и о том, чего им не хватает, и о том, как они реально пользуются территорией. И, опять же, вот, все это было переработано красиво ребятами, из чего хочет Парнас. И мы это передали тем э, проектировщикам, которые э, выиграли госзакупку и должны были это все оформить для КГА и прочих комитетов, добрающих органов. Э, ну, как проект-проект. Э, вот В отличие от осиновая роща здесь нам очень повезло с проектировщиками вообще я очень рада что так сложилось они с удовольствием взяли эти материалы с удовольствием построили проект вокруг того что вот чего хочет про нас им подготовили и собственно вот это вот с этим они стали уже работать потому что ну, они понимают что сделать для галочки значит там, бетонную вазу и две скамейки и урну очередные это не тот уровень удовлетворения не тот уровень там, гордости за результат своей работы чем то что взять что реально нужно и сделать что реально хотят люди кто что здесь живут муниципалитет Лиговки-Имской а, в год делает ну где-то примерно три объекта то есть один двор одну детскую одну спортивную площадку вот это вот одна из тех которые сделали в 19 году и что они сделали то есть они либо заложили некачественные работы не очень добросовестные или не очень профессионально отнеслись к этому а приняли эти работы которые сделаны и только благодаря нашим стараниям, как депутатов, мундепов и активистов, мы сейчас обратили на это внимание, что площадка уже разваливается. Тут потерлось покрытие, порвана сетка, сломана решетка, сломано сиденье. И сейчас, возможно, что-то будет делаться по гарантии. Вот эти вот деревья, они находятся под угрозой, потому что есть планы расширения этого шоссе до, по-моему, там 29, что ли, метров 27, чтобы сделать здесь четырехполосное настоящее шоссе, чтобы Южное шоссе оправдывало свое гордое имя шоссе. А Мы, как и, я думаю, большинство а, жителей этого муниципалитета, кого бы они ни поддерживали, там, Путина, Навального, кого угодно, а, подавляющее большинство из них, я думаю, не хотят, чтобы эти деревья уничтожались за ради того, чтобы расширить эту, это шоссе. Мы делали заявление от имени муниципалитета, то есть обращались к губернатору, насколько я помню, с заявлением именно от муниципалитета. То есть это тоже уже какой-то дополнительный вес и для чиновников история того что какой-то муниципалитет вот там возражает это может быть даже более как ни странно серьезно чем <laughs> когда люди возражают проблема прямо на лицо идут не только девушки идут э, беременные женщины идут с семьи с детьми с колясками пожилые еле передвигающиеся. Это очевидная проблема, потому что у нас существует точка притяжения. Продуктовый магазин большой, очень популярный. За ним э, находится масса детских садов, школ и всего остального. Поэтому отсюда люди идут сюда. Вы хотите... Мне когда, да, раньше говорили, у нас же есть пешеходные переходы. Да, действительно. Один находится в 400 метрах, другой в 300 метрах отсюда. Мы понимаем, что такое Петербург. Неухоженные совершенно вот эти вот тропинки, дорожки. Если мы пойдем зимой то, представляете, с коляской человек должен дойти туда сначала, а потом еще раз сюда. это получается 600 метров или 800 метров. никто этот крюк делать не собирается, естественно. и все идут именно сюда. два ДТП, один со смертельным, но отложенным, значит, то есть как бы человек попал в ДТП, а потом через какое-то время умер. ну, по-моему, это очевидно, да, что повлияло а именно это ДТП. Были? да, конечно, ДТП здесь были. ну вот, сбивали людей. и смотрите, да, что мы имеем мы имеем нерешенную проблему, очень э, старую, значит, нету денег, довольно смешно об этом рассуждать, да, когда есть деньги на праздники, на какие-то, не знаю, салюты, э, значит, на жизнь людей просто плюются с большой колокольни. Ты как муниципальный депутат, это твоя территория, вот э, местные жители тебя узнают, как у тебя с ними строится коммуникация? О, это вообще прекрасный вопрос. Э, ну, узнавали меня, наверное, когда сразу выборы закончились, тогда еще подходили, о, поздравляли там как-то. А сейчас, э, скорее, нет, наверное, но я над этим работаю. Единственное, что мне нравится, что у меня коммуникация, у меня, э, ну, не жалобы, а обращение, так скажем, приходит из всех соцсетей, которые есть, из Твиттера, из Яндекс-района, который я веду это вообще. Мне написали комментарии, я пошла, через пять минут сходила, посмотрела на проблему, написала, ее сделали. это, вообще... это была за проблема? Слушай, это была неубранная территория между арками, там где-то год лежал строительный мусор, я написала в пару инстанций, и через где-то недели-две его убрали, и я такая смотрю, думаю, ничего себе. Вот именно поэтому хорошо, что когда депутат муниципальный именно живет в своем округе, я вот за это прям топлю. Ну да, со мной здороваются часто, да. И они тебя знают как депутата, как местного жителя, хорошего соседа? Как депутата. Я же веду приемы. Ну, вела, по крайней мере, пока не было пандемии. У нас хороший диалог с жителями. они Многие не всегда согласны с моими методами то есть они говорят, что надо договариваться ходить по кабинетам, в принципе, что мне предлагает Единая Россия а я же пытаюсь, ну, можно сказать навязать свою повестку, потому что понимаю что если я буду пытаться договариваться ну, со мной точно никто никогда не договорится и лучше говорить о том что ты считаешь нужным, и рано или поздно это произойдет а, нас ругают, ну, то есть у нас есть, есть товарищи игры. есть товарищи, ну, уж немного, кстати на удивление немного, то есть там буквально один человек такой есть, который выступает с критическими какими-то заявлениями это здорово слушайте, это очень классно потому что реально если бы не он я бы никогда может быть каких-то проблем и не нашел бы вот и за что ну за то что мы например заказали исследование заказали исследование, где вот люди ходили, опрашивали жителей, вот там вот в Южном полюсе, вот там Южный полюс у нас, там стояли такие стенды, на которых люди могли написать те основные проблемы, которые они видят на территории округа, что бы им хотелось бы, вот, потом по дворам они ходили, и вот за это мы заплатили каких-то денег, я не помню, 200 тысяч, 300 тысяч, что-то такое и вот, типа, это все не надо, нам, мы, депутаты, должны сами знать, чего хотят жители, и мы это знаем, мы тут уже давно, а вы здесь, в общем, как бы, вот, потому что вы этого не знаете, поэтому вы какие-то исследования заказываете, тратите деньги на ерунду, то, что перед этим на 30 миллионов, там, не знаю, какой-то земли завезли, и не пойми, куда она делась, это, как бы, ничего, а когда мы потратили, как сказать-то, сколько, вот сколько то несколько, пару сотен тысяч на Исследования, которые, которые мы пользуемся и понимаем, которые мы можем аргументировать какие-то свои действия Это вот это с их точки зрения какая-то вот ерунда и дичь Немногие знают, что муниципальный депутат – это должность добровольная И большинство никаких денег за нее не получают Однако работы в муниципалитете бывает очень много И зачастую депутатам приходится заниматься тем, что в их прямые обязанности не входят когда наши герои были кандидатами, они шли, чтобы менять благоустройство и делать свой округ комфортным для жизни жителей. Но сейчас очень много сил приходится тратить на борьбу с единороссами в своих советах и администрациях, чтобы протолкнуть хоть какие-то изменения. И у нас назрел вопрос. Спустя год, что думают наши герои? Муниципальные депутаты? Это про лавочки, скамейки и урны или про политику? А, наверное, знаешь, это как себя поставишь. Вот как ты захочешь, так и будет. Ты себя как поставишь? Потому что я вот считаю, что это, конечно, политика. Нет никакого государства, которое нам что-то дает. Это наши деньги. Деньги налогоплательщиков. Когда люди наконец-то это услышат, когда они наконец-то это поймут, будет другое совершенно отношение к тем же самым муниципальным депутатам. Но мы считаем, что муниципальный совет все равно это про политику. Поэтому, конечно, мы слышим иногда претензию, куда вы там лезете. Занимайтесь своей там, хозяйственной деятельностью, но, с одной стороны, я считаю, что мы, муниципальные депутаты, должны высказываться по общеполитическим вопросам, поэтому мы регулярно там, подписываем какие-то петиции, выступаем с какими-то заявлениями по общим глобальным вопросам. Но последнее, что мы подписывались под заявлением, чтобы Алексея Навального выпустили в Германию на лечение. Я считаю, что обязательно это нужно делать. Ну, это общественно полезная деятельность, но в плюс к тому, если ты человек, так скажем, с благородными какими-то целями, не намерен не врать, не воровать, а просто делать свою работу какую-то, то в этом плане она немножко политическая, потому что люди, которые идут на бесплатные должности и которые на что-то могут влиять, в том числе и на бюджет, который у нас огромный, там несколько, там, 300 с чем-то миллионов в год, конечно... С да, конечно, возникают большие вопросы, кто идет на такие должности и зачем вам это. Поэтому чуть-чуть полечить политической чуть-чуть политической ты можешь быть только активисткой например да заниматься тем что продвигать трамвай, продвигать велодорожку да но при этом закрывать на глаза, глаза на то что там миллионами куда-то уходят куски да и или на то что там администрации выбрали там кого-то от единой россии да и думаешь ну и ладно да, вот а можешь, а можешь не закрывать на это глаза и не соглашаться на какие-то такие вот уступки да, для того, чтобы у других людей была возможность делать свои грязные делишки. Mm -hmm. Вот, я предпочитаю второй путь. Да не бойтесь, ёлы-палы, чего тут бояться-то, в общем-то, ничего страшного в этом нет. Вы... С учетом того, что полномочий у муниципалов, хотя нет, во многих областях это в Петербурге их мало, а там в каких-нибудь областях там полномочий -то у муниципалов ого-го бывает, где как. Но в любом случае это все вполне решаемо, это то, что надо делать, и это такой важный шаг к изменению в нашем государстве, к тому, чтобы люди смогли отобрать вообще власть от кучи каких-то жуликов и воров и их каких-то вот мелких прихлебателей. Даже если вам 18 лет и вы либертарианец, хуже трудно что-то себе представить, но вот... Я говорила уже про вот эту шкалу минимум-максимум, я советую ребятам быть где-то в зоне в районе максимума, общаться с жителями, прислушиваться к ним. и Почаще ходить по округу и смотреть, какие есть проблемы. Я бы хотела сказать, чтобы вы не боялись, не боялись что-то делать, потому что если вы делаете это с открытым сердцем и хорошими помыслами, то это правильно. И хуже, чем вы можете, вы не сделаете. Ничто не бессмысленно и ничто не безнадежно. Все получится, может быть, не сразу, скорее всего, не сразу, но точно получится. И, может быть, лично вы не сможете ничего сделать, но это тоже не страшно. Кто-то должны лечь перегноем. Я бы им посоветовала не упарываться, не быть перфекционистами все постепенно, что-то да получится, может быть, не все. И верить в себя, вы большие молодцы. Э, несите там свою эффективность, свои идеи, просто себя, другого, открытого, честного – это уже очень много. Я могу сказать всем, кто, возможно, в будущем захочет стать муниципальным депутатом, пойти в это дело – это несложно. То есть, ну, если человек нормально где-то работал, для этого не требуется каких-то специальных знаний, требуется честность. Ответственное отношение, то есть желание разобраться и поработать с бумагами. И еще кое-что добавлю, если бы муниципалитет, то есть в совете были нормальные местные жители, это не требовало много времени. То есть это требовало буквально там несколько раз в месяц собраться, принять какие-то решения, возможно, написать какую-то бумагу. То есть сейчас мы тратим гораздо больше времени на это своего личного но мы надеемся, что в будущем это даст свои плоды. Привлечение людей к проблемам нашим и открытие этих язв, можно сказать, этих вообще этого беспредела, что творит Единая Россия, это важно и на самом деле для меня это показатель, То есть я когда иногда разочаровываюсь, но ну, у меня что-то не получается, я понимаю, что я вообще стучусь в наглухо закрытую дверь. Я так и думаю, ну вот Навальный, он же не отступился и продолжает свою де деятельность. Поэтому сейчас передохнем два часа и продолжим дальше писать обращение и стучаться. Может быть, дверь приоткроется. Если честно, мне бы очень хотелось закончить этот фильм чем-то вроде «посмотрите, вы проголосовали по-умному, прошел ровно год с избрания независимых депутатов, и город преобразился». К сожалению, я этого не сделаю. Я скажу другое. Несмотря на то, что мы не видим масштабных, осязаемых изменений, независимые муниципалы прямо сейчас меняют наш город. И пусть перемены не молниеносные, но лед тронулся. Сегодняшние еще не очень опытные муниципалы за пять лет своей работы станут настоящими политиками, за спиной которых будут не только опыт и достижения, но еще и мощнейшая поддержка местных жителей. Уже через год в Петербурге пройдут выборы в Госдуму и законодательное собрание. И без вашей поддержки дать главный бой «Единой России» и избрать достойных депутатов, среди которых, возможно, будут и нынешние мундепы, никак не получится. Времени осталось не так много, как кажется, поэтому важно прямо сейчас зайти на сайт «Умного голосования» и зарегистрироваться, а еще поделиться этой ссылкой со своими друзьями и родственниками. Тогда победа точно будет за нами.